всем привет вы на канале как заработать в интернете в этом видео я буду проверять три китайских проекта на платежеспособность это джунгли amazon shop 740 и новый проект онлайн shop все три проекты от одного и того самого админа джунгли amazon я вот снимал видео обзор, получается 7 дней назад Далее, шоп 740, вот 4 дня назад я снимал видеообзор. И 6 дней назад я также снимал видеообзор. И давайте сейчас посмотрим, платят они или нет. И вот последний видеообзор. За последний проект я снял 2 дня назад. Так, первый проект джунглей Amazon. Сейчас мы сделаем здесь вывод. На балансе 2 доллара. И нажимаю кнопочку вывести. Так, все успешно, 2 доллара я вывел. Посмотрим статистику. И вот какая у меня статистика. В этом проекте я уже окупился. Получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот 8. 9 10 11 Выплаты. я здесь уже получил 22 доллара выплаты здесь инстантом вот она выплата 2 доллара инстантом джунгле amazon платит переходим к следующему шоп 40 нажимаю здесь кнопочку вывести Итак, так здесь на балансе у меня два с половиной доллара нажимаю кнопочку вывести все успешно. Переходим на главную. Посмотрим здесь статистику выплат. Вот ресурс. Вот она статистика здесь получается. Раз, два, три, 4 5 шесть, семь, восемь выплат я здесь получил. Минимальная инвестиция здесь была 10 долларов. Открываю кошелек. Выплаты здесь инстантом. Ну, выплата еще не пришла давайте сейчас перейду к следующему проекту пока выплата придет следующий проект онлайн shop здесь также мы зарабатываем нам нужно приобрести VIP уровень номер один чтобы здесь зарабатывать он стоит 10 долларов и ежедневно заходить и выполнять здесь задачи. нажимать на картинке подтверждать вот все, я выполнил все задачи. Теперь я могу здесь вывести. Нажимаю кнопочку вывести. Здесь на балансе у меня 2 доллара. И нажимаю кнопочку вывести. Итак, выплата успешна. Перехожу назад. На главную. Посмотрим здесь статистику. Сколько они будут работать. Данные проекты никто не знает. Кроме администратора. Здесь получается я... Заказал четвертую выплату. Выплата вот в ожидании. Открываем кошелек. Видим, 2,5 доллара мне пришло, получается, с шопа 740. Ну, данные проекты от одного админа, я думаю, что сейчас немножко подождем. Из этого магазина мне придет выплата откроем еще раз кошелек да вот она выплата 2 и 1 доллар 2 доллара два с половиной и 2 и 1 доллар все выплаты у меня уже на кошельке данные китайские проекты не платят кому они интересны, я ссылки оставлю в описании. сколько они будут работать я не знаю когда будет следующий проект от данного админа, я обязательно буду с ним работать, сниму видео обзор. Кто из вас захочет, может также проинвестировать вместе со мной и зарабатывать. На этом у меня все. Всем желаю хороших заработков, всем хорошего дня и всем пока.